Всем привет! Краматорск День города И день машиностроителя Сейчас сделаем обзор И мое мнение по празднику Людей очень-очень много Все круто Стоят аттракционы Палатки Но Пандемия же не закончилась В маске, наверное, только мы Надеюсь, это не повлечет никаких последствий на вспышку эпидемии. Ну, если это не брать во внимание, то все организовано отлично. В Краматорске всегда на высоте день города, мне всегда нравится, как все организовывается. И в этот раз, как в старые добрые времена, прям соскучился по таким праздникам уже. Прямо на площади мы видим Художница рисует интересным способом Красивые картины И разрисовывает чехлы телефонов Очень красиво И быстро так получается Интересно смотреть Я прям в восторге Об этом у меня отдельное видео Можно посмотреть на канале Здесь Фото зона какая-то Ну такая на любителя Хэштег Ну и сам концерт Концерт шикарный Сейчас группа Каска. Как раз моя любимая песня играет. Отлично выступает. Максим Ежов поднял настроение. Молодец. Сцену практически не покидал. Отлично танцует, шутит. Пришел немножко вас разделить. Все пели, все смотрели, но пора же потанцевать, правильно? Вы так тихо говорите, так очень. А меня вообще видно на сцене, а? а да. Девочки. Прекрасно. Мальчики. Научил нас всех немножко танцевать Мы слышим, краматорчане очень ждут Олю Полякову Это слышно по выкрикам Чего вы там не танцюйте? Вам что, там тесно? Скажите. Тесно, да? То есть вы думаете, что мы в этом корсете не тесно. Но уже ничего, видите? Так. так и вы, давайте. Я обещаю выкликнуть из этого корсета до конца концерта, а хочу, чтобы вы все не спутнули из своих шлопок. Вот так Оля Полякова выступает со 120% отдачей, просто супер. Это человек-праздник. Наша посмешка самая красивая, а наши то вообще. Знаете, может у нас там не много там, что там газ у нас есть. Есть у нас газ Ну, такое, да? Нефть есть, ну тоже такое за я какие с нас жінки, да? Золотый цвет! Я думаю, что это лучше. Ну что там? Заболевание в книгах в нем А женщины то Сладите очи. Дорогенькие мои жінки, подайте звук. не чтобы у нас самые красивые женщины еще не Боже, ну и напоследок нас ждал, как обычно, шикарный фейерверк. В всегда шикарные фейерверки, и в этот раз был ничуть не хуже, а может даже и лучше. В целом мне все понравилось, просто фейерверк эмоций, но... Как я уже говорил, пандемия это никуда не делась. На сегодня все. До новых встреч. Пока.